Пожалуйста, пример. Сайт Республики Мариэлл. Два раздела. Законодательство о выборах и референдумах и раздел нормативные акты. В разделе законодательство о выборах содержатся республиканские законы в редакции 2010 года, в нормативных актах Республики Мариэлл. В актуальной редакции 2012-2013 года. Уважаемая избирательная комиссия, А если э, пользователь попал, ну, выбрал не ту, вот не повезло, он решил, что в законодательстве должно быть все. Но он же не виноват, что он не туда, извините меня. Давайте как-то э, регулировать этот вопросы, что если вы размещаете в разных разделах акта, они должны быть в одинаковой актуальной редакции.